Трям подписчикам и гостям, я Джетли. И сегодня у нас опять будет бесполезное видео. <coughs> Абсолютно бесполезное. Посмотрите, меня нарисовали. <coughs> так, здорово. Спасибо большое. Итак, сегодня мы будем отвечать на вопросы из Ask.fm. Зачем? А потому что писать долго. <coughs> как выкинуть из головы человека, который отказался от тебя, но ты от него нет? Субримация, сублимация и творчество. Это единственное, что я могу сказать. Как ты думаешь, на что можно было бы потратить миллиард? Миллиард? За миллиард можно купить остров, там построить свою виллу и хозяйство. Лайк like for лайк. Like. Без комментариев. Вот почему так ты хочешь дать человеку все, что он хочет, и ему это все нужно только другого человека? Потому что человек, ну, тупенький, либо не меркантильный, либо, ну, либо он действительно влюблен <связано> и не меркантильный. Бывает такое. Ты умеешь прощать? И что никогда не простишь? Прощать я, да, в принципе, умею. <связано> не прощу убийство маленьких беззащитных если парень поднял руку с ним сразу стоит расставаться Но, вообще смотря по какой ситуации потому что есть ситуация когда виновата девушка и есть когда виноваты оба или один человек да ну. тогда если если девушка, я прошу прощения, то ей можно зарядить, мне кажется. Какие чувства испытываешь при первом свидании? Бабочки в животе. И снаружи, и внутри. И... Когда ты первый раз влюбляешься, первый раз идешь на свидание, это такие, просто такие эмоции, такие ощущения, что не передать вообще словами. Это очень круто. Но у меня этого давно нет. Потому что первая любовь, она всегда такая гормональная. Нормально, что через две недели от приема локсетина он перестал отбивать голод. Да, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Потому что первый курс, ты на нем худеешь. Вот. Вот он от тебя голод отбивает. Ну, а второй прием, как бы... Организм у тебя уже адаптируется и перестает так перестает так сильно действовать на систему нервную. Как в Москве найти хорошего бесплатного психиатра? Ну, Во-первых, надо посмотреть по знакомым, а во-вторых, надо почитать в интернете. Потому что ну, есть психологи, это не врачи. Есть психиатры, вот это врачи. Они могут вылечить. Как именно проявляется твоя шизофрения? Образы и голоса, это очень сложно сказать. Иногда я просто не владею своим телом. Вообще не владею. Обычно в таких состояниях я либо хожу и выгляжу как робот, либо мне очень херово и нужно просто спать. Глюки, глюки были еще в 2010 году. То есть там было, было такое затяжное-затяжное, прям ужасное. Вот. И сейчас у меня глюки реже. Если что, там звук там кошки, короче, играет с новыми игрушками. Вот сейчас у меня вот эти приступы реже. У меня были приступы в новом натизма, которая проявляется вообще непонятно как. Нет, ну, мне это понятно, И Появлялись образы перед глазами на уроках, когда еще в школе училась. И пение. Какой-то не вообще, там, орган, какие-то высокие ноты, еще что-то. И ты не можешь ничего делать сделать с этой галлюцинацией, ты можешь ее только зарисовать, то... только тогда, только тогда она исчезнет. В какую клинику ты ходишь? Э, во вторую. <смех> я могу только сказать, что она находится на Смоленской. И это все. Я знаю, что она на Смоленской. Я знаю какая-то дверь. И опа! <смех> все, я больше ничего не знаю. Честно. Как найти реальных друзей в виртуальном мире? О, -о, -о, О, я даже не знаю. Даже не знаю. Надо играть в одну игруху. И познакомиться там уже, быть коммуникабельным. Подстраиваться под людей. Ну, попробуйте. В общем, попробуйте просто поиграть хотя бы. Есть любимый автор? Кого посоветуешь почитать? Вы знаете, в Дурке, кроме Дан ничего не было. Самая классная книга. Да. Вот. Но если серьезно то я люблю стихи Бродского и... Как это называется-то? Собор Парижской Богоматери. Он жесткий, но такой драматичный, блин. Там вот все показано, все, весь спектр чувств. Как думаешь, какая твоя самая плохая черта характера? Самая плохая? Нет, я не знаю, какая у меня плохая черта характера. А, наверное, как раз-таки некоммуникабельность. Я не умею общаться с людьми, потому что если тебе не нравится то, что ты делаешь, не делай то, делай что-то другое. Короче, это максимальная, скажем так, планка, которая приближена к идеалу. К человеку, который что-то может. Ну что является основой твоей жизненной философии Ха-ху-на-матата Как на личном фронте? Я не знаю, кто это спрашивает, блин На личном фронте, как на войне Вот кошки бегают ночью по мне Луна меня вон, светит в окно заставляя встать и выйти в него Посоветую крутых приложений на телефон а, простите, вот на этот Вот на этот, на такой, да? Туда вмещается только Кейт Мобайл, э, чат на Фейсбуке и одна игрушка, которая не такая требовательная. Я не могу ничего посоветовать по этому поводу. Покажи фотокомнаты. Нет, сорян, фотокомнаты я показывать не буду. Во-первых, у меня бардак. И я над ним повелеваю. А во-вторых, это как бы... Ну, для меня это немножко личное сейчас. Когда-нибудь, когда-нибудь я сделаю вам рум Но не здесь. Не здесь. Возможно ли забыть человека, которого любишь? Прикиньте, да! Возможно! Это охренеть как не здорово! У меня началось лечение, я все перезабывала. Лечение у меня длилось вот второй или третий год уже. А у меня, видимо, был парень. Теперь его нет. Да, класс. Любимое мороженое. Я люблю клубничное, чербет и фруктовое Вот, вот это вкусненькое. Это я люблю. Поделись рецептом своего, люб... своего любимого блюда. Короче, идешь на рыбалку, ловишь вот таких вот карасиков, домой приносишь, разделываешь все, внимаешь, берешь кусочек сыра, горчицу, перец и лук репчатый, и все это жаришь. Получается что-то наподобие чипсов или сухариков. Ну, оно вкусное, вкусное, честно. Не говори своему другу то, чего не должен знать твой брак. Согласишься с этой мыслью. Вообще, в целом... Как сказать? Настоящий друг, если ты ему расскажешь, он не выдаст. Не выдаст тебя. Не выдаст, даже под пытками. А не настоящий друг... Он сам. Сам выдаст. Причем при первой же возможности. Поэтому... Надо, чтобы как бы взаимопонимание было и гармония. Наверное, так. С кем хотелось бы тебе познакомиться из Аска в живую? А, знаете, на, АС... на АСКО.фм я <соспособление> только с людьми, которые... с которыми вживую общаюсь. Иногда. А... Общаюсь. Как ты считаешь, что делать внешность человека привлекательным? но это очень такое субъективное мнение, потому что мне, например, нравятся мужчины с длинными волосами, которые играют на каких-нибудь инструментах. Красивый. Так, первый что так. Я не буду отвечать на вопрос, в котором... Напиши ему, волсы well, твои, напиши ему, говорит, тому волсу, well, что тебе нужна помощь, и скажи, какой ты пришел. Во-первых, я никогда не прошу о помощи, если она мне серьезно не нужна. Потому что, получается, как в сказке про мальчика и волка. Я думаю, вы ее найдете или вы ее знаете просто. Это достаточно древняя сказка. Пин. Часть это это повышение эндорфина в крови. Но оно не всегда бывает от именно от того, что ты счастлив. Счастлив, ты может быть просто идя по зеленой аллее, смотря на небо, не голубое, на белые облака, словно вата и на деревьев, у которых некоторые листики розовые, а некоторые зеленые и я считаю, что это вот такие моменты, это счастье счастье в мелочах, понимаете, в мелочах в мелочах счастье какие странные фразы ты используешь в своем разговоре? А... Сударья, сударь, ну, короче, что-то типа смешения предыдущих веков, да, может, там, двух, трех И настоящего времени, мне всегда почему-то не везет на настоящее время, я постоянно не в тренде Потому что я не знаю, что происходит, Как? Ты считаешь, каждый человек должен быть воспитанным однозначно но это зависит еще от воспитания родителей, то есть они могут его плохо воспитать, могут хорошо. И я считаю, да, что ребенку должен самая умная рыба дельфин, они уменьшить. Мне кажется, да, самая одинокая рыба это какой-то кит, который не на своей волне, Не, на своей волне, но не на волне других китов. Кто твой идол? Почему? В смысле? Идол. Идол. Не сотвори... Не сотвори идол из себя. Это, это, это что-то было, было в Библии. С тех пор мой идол... С тех пор мой идол это я. Сейчас вы... Какой подарок был самым приятным? Ой... Ноутбук и камера. Я не могу, не могу говорить, что... Что-то приятнее, чем другое. Это же внимание. На тебя обращают внимание, тебе дают внимание, значит ты нужен. И сам подарок тут значение почти не играет. Идеальный зимний вечер это пледик, кофе и диспетчер. Конечно же. Идеальный вечер это пледик, кофеек или И либо книжка, либо компьютер, чтобы можно было погонять. А на улице дождь. И он в окно. И это навевает какую-то определенную романтику. Так, Место, где ты проводишь больше всего времени. Это место здесь. Вы его видите. А под ним... Кровать, я не сплю вот как понять есть есть остались ли чувства о знаете это вопрос который для меня прямо за семью печатями Ну просто можете понаблюдать за человеком и если он прямляет прям прямляет симпатию смотрит украдкой Возможно, это любовь, а возможно, нет. Что думаешь про бодибилдинг? Хотелось бы им заниматься. У меня есть в друзьях один бодибилдер, он еще со школы. Но, а, во-первых, я как бы не очень хочу таскать такие тяжести снова. ну и прям, знаете, такой рельеф, который смазан маслом да, у девушек меня не впирает. Мне кажется, девушка должна быть хрупкой, но с хорошим поставленным ударом. Чтобы день стал идеальным, нужно, чтобы... О, нужно просто забыть сейчас свои проблемы и сделать себе какой-нибудь бутерброд или взять пончик, что-нибудь сладенькое, чаек У меня вообще ничего только <чаек> чаек и что-то сладкое. Вот, и, и все, вечер идеален, идеален а если день то надо что-то снять что-то снять, если я не снимаю у меня получается появляется такое мгнутое чувство и мне хочется снимать снимать, снимать, снимать но я не всегда знаю о чем поэтому напишите пожалуйста в комментариях о чем же мне снять следующий ролик и лайк поставьте, и на колокольчик не забудьте нажать а то я Буду плакать. Много знакомых служили или служат в армии. Какие у них впечатления? Ну, у меня брат служил. И я как-то раз ехала в поезде с дюбелями. У меня еще были дреды. Такие, ну, блин, из И что-то мы с ними закрешились, потому что у меня были сигареты, а у них была водка и кола, и мы с ними, конечно, сидели, болтали, но они сказали, что, блин, армия, она реально у тебя отбирает два года жизни, но это только если ты не умеешь ничему учиться. Так что если ты умеешь чего-то делать и готов принимать новую информацию, то армия не покажется тебе таким уши Адам так, у тебя много врагов? Ну, достаточно. Для меня достаточно. Где обычно смотришь прогноз погоды? Окей, okay, Google. <laughs> какие нелицензированные программы у тебя есть? А вот, знаете, а вот этот секрет. Секрет, секрет мой секрет. Потому что я... Люмпан, у меня нет денег на какие-то крутые программы. Я просто скачиваю все через зеркало. Как перестать бояться стоматологов? Надо к нему сходить. И наверное даже на как это как говорится да, на отбеливание зубов как-то так. Ну, короче, самая безобидная безопасная операция. Вот и тогда тогда уже можно будет говорить, боишься творчей или нет. Где планируешь получить образование? В моей голове. Там. Из космоса, короче. Из космоса потоки научат меня всему. Вот. Так, нравится, когда приправы добавляют в еду, или они только портят настоящий вкус. Вообще, как говорится, если блюдо шеф-повара... Если блюдо шеф-повара... Съедена без кетчупа и без специй, значит это хороший пор. А если... <с> если оно все залито кетчупом и только так это можно съесть, то извините, я так могу, не знаю, перец есть там, мышь какую-нибудь. <с> вот, ну, типа сравнение, типа аллегория, вы должны понять. Много фантазируешь а, в последнее время нет. с моей голове. Пустота. Кучерявые или прямые волосы? Мне нравятся эти. Вот кучерявые волосы, да, они такие с цветушками. Если за ними ухаживать, они просто прекрасно, прекрасно. А прямые волосы, допустим, как у меня... Они, во-первых, часто запутываются, во-вторых, за ними очень сложно следить, прям очень-очень. Надо каждые полчаса расчесываться, чтобы у тебя волосы не были, как у меня сейчас дрейдинги. Короче, я спасаюсь, спасаю свои волосы и сама спасаюсь. Всей зимой можно погулять? По парку погуляйте. По парку гулять это просто замечательно. Не страшно в лифтах ездить? Страшно, поэтому я хожу пешком. Везде. Или почти везде. Есть что-то, что коллекционируешь или хочешь? Да, у меня есть игрушки, которые коллекционирую, типа Monster High. Вот потом у меня есть парики, какие-то костюмы и, знаете, вещи с котиками. У меня даже тазухи есть с котиками. Я планирую вообще. Забить ногу татухами с котиками и вс. И радоваться жизни. Потому что остальная сторона уже, скорее всего, будет забита. Так хорошо знаешь грамматику? Обращаешь внимание на чужие ошибки. Иногда, иногда. Если человек просто меня вывешивает, тем что он неграмотно пишет, то я вообще не то я вообще не прекращаю. А если ну там парочка ошибок пропустил, просто потому что быстро печатаешь. Это нормально. Это еще и рассеянность играет у человека. Эстифе, за сколько максимальное количество лайков в ВК было? По-моему, 69 или 112 на сорт эм, на, на это я тоже не буду отвечать. Домашнее животное... Домашнее животное, да, или нет? Что такое? Что такое? Да, домашние животные. Если да, то кто? Ну, вот котики мои. Если нет, то почему? Назови 5 плюсов или минусов, в зависимости от предыдущих ответов. Плюсы. Они тебе сочувствуют. Серьезно, когда ты болеешь, они к тебе приходят, и они тебе сочувствуют. Второе. Они очень мягкие, очень забавные, пушистые, с ними можно играть. Если ты одинок, то твой лучший друг это твой кот. Вот. Поэтому, не знаю, животных я люблю очень... У даже... меня <смех> даже нет предпочтений, какого животного я завела бы, хоть слона, хоть жираф, хоть верблюда. Главное, чтобы были средства, чтобы его содержать. Какие фоторедакторы юзуешь? А? я юзую Инстаграм. Но иногда схожу в фотошоп, ну, чтобы, типа, обложку делать. Потому что я не знаю, как фотошопить людей, я не знаю, как менять их пропорции. Поэтому, не спрашивайте. Так, у тебя Джейси работает, ок. Может рекламные страницы открывать противовольные? Нет. Не слава великим котятам. Ничего просто так само собой не открывается. Любишь тусить или дома посидеть? Да, я люблю посидеть дома. Но если тусить, это какая-то неформальная патия, где можно пить, можно не пить, можно просто с кем-нибудь туда пойти, то я бы, наверное, сходила. То я один раз в жизни была в клубе, и то это был деревенский клуб. Я такая, матери божья, матери божья, я отсюда ухожу. Так... Хочешь себе ручку со скрытой камеры, чтобы она незаметно снимала, что происходит все вокруг? Ну, во-первых, для такой ручки нужен очень весомый весомый очень весомый аккумулятор и как бы, ну, блин я лучше куплю себе этот ну, прошку, как это называется и Привяжу ее к своему лбу и буду ходить вот так вот на все смотреть. Так, любишь играть? Ну, смотря во что. Какой стиль в одежде нравится? Что одену, то и стильно. Какая музыка тебя может вдохновить? А, абсолютно любая, абсолютно. Да. Где можно остановиться в твоем городе? Посоветуй хостел или гостиницу. Есть прекрасный хостел или гостиница. А, на Новословодской, по-моему, и еще где в ДНХ. Смотря насколько ты хочешь туда ехать. Так, биография какой знаменитости тебя интересует? Все, что меня интересовало, я уже прочитала. Скрины диалогов в студии. Нет, нет, нет, нет, мои скрины, мои скрины, мои диалоги, мои люди. Пять фактов о том, кто нравится о себе, о том, кто выводит тебя из себя. Есть человек, который нравится мне, да, есть, но я не знаю, наверное, это получается уже не взаимка. О себе пять фактов о том, кто нравится, ну музыкант. Начинает музыку. Можешь сказать, ничего не могу. Так, и себе пять фактов о себе. Я ношу шейник, чтобы не сорваться. Потому что это действительно что-то в голове что-то типа тихозаи. Крустивно. Вот. Люблю собирать черепа, кости и кошек. Кто выводит тебя из себя? Школа. Это было самое жуткое время. Время, проведенное в школе. Поэтому я прогуливала, <поэтому> я прогуливала некоторые уроки. И была вполне себе счастлива. Где чаще всего шопишься? Знаешь, такой магазин называется Second Hand? Или твой подросший брат? Или твоя подросшая сестра? берешь такой, оп, оп, не нужно, не нужно, все. ты можешь перекроить, сделать себе что-нибудь интересное, и... Такого ни у кого не будет, потому что ты сделаешь это сам своими собственными руками. Так, на эстафет я, наверное, не буду отвечать, опять же. Стоит ли задавать вопросы, ответы, на который человек слышать, не готов? Нет, не стоит. Как верифицировать себя в инсте? Не знаю, по-моему, там что-то. Через какую-то прогрузку надо. Так, вот, вот самый большое, вот это пиши, тройпы я не буду читать. Вот. И это, по-моему, да, все-все-все вопросы, которые были у нас с прошлого раза. Я надеюсь, что такой формат странный, весьма странный для меня лично. Вам нравится, если вам не нравится, то подайте мне идею, написав ее в комментариях. Потому что, ну, если даже есть какая-то заезженная идея, если ее правильно переформулировать, то она будет очень даже неплохо. Ну как? Неплохо. Неплохой. Вот. И просмотр. Всем пока.